уже есть письмо, где предоставлена вся информация по данному платежу. Посмотреть статус сделки может также по ссылке. Нажимаем кнопку «Заплатить», я ввожу пароль из приложения. будем использовать аварийный кур. Перевод отправлен. Пришло уведомление из кошелька, что перевод отправлен 12 минут. Я так понимаю, что и представляете, мой биткоин-кошелек уже пополнен. Это просто лучший класс. Просто бомба. Он настолько быстрый. Я прикреплю скрин, что оплата пришла. В общем, это был короткий обзор о том, как за Яндекс деньги купить биткоин. Быстро и без регистрации.